Брат, здорово, как у тебя дела? Дэп? А, привет, нормально у тебя как? Есть одна проблема, я Нет, тешу в дочце. Правильно, надо учить, но я не понял, какие-либо с прошлого урока, либо какие-то другие, я нихуя не понимаю, надо спросить. Бро, ладно, я пошел срать. Бро, братан, я тоже срать хочу, я пошел срать в туалет. Ехали с малышкой на Дами... Нагнулась, прогнулась, что за вот Мы клёво погуляли, пришли домой, и тут я вижу двух парней рядом с собой. Драка много крови, испачканная рубашка. Скоро к нам придет. Учитель спросит, где домашка. Но я отвечу, что я волка не нужна. Она нафига нужна матеша, если есть братва? Если есть братва, ты не бойся делать бабку. Лучше ты подумай, обдумай в голове. Ни о чем не думай, если волк опять в беде Ни о чем не думай, если ты опять в yeah. Если ты в беде, то послушай ты меня Ехали мы с пацанами ночью господа. Едем ночью по тропе, и ничего не предвещало Тут выходит два балла, начинает пилить слава Ну и все Это песня про Агубанитов Обама соси Всё, братан, я посрал Да, братан, я тоже посрал